Всем привет дорогие друзья, продолжаю выкладывать обзоры по airdrop, который проходит на бирже Eobit, То не в курсе, здесь мы зарабатываем монеты FastDollars, каждый день выполняя простые задания. Эти токены мы сможем продать в июне, когда откроются торги и получить прибыль. Откроется еще Farming Pump, советую не пропускать, если нет аккаунта, пройдите регистрацию, ссылка в описании. То с мобильных устройств отсканируйте мой QR-код. Регистрация за одну минуту. И сразу авторизовываемся, пользуемся биржей. Все функции этой биржи доступны без подтверждения личности. КИС проходить не надо. Участие в аирдропе, торговля криптовалютой, фиатом, вывод фиата криптовалюты, как и ввод. Все без прохождения верификации. Появилось новое задание, благодаря которому вы можете себе приглашать рефералов. Молча. Объясню чуть позже. Повторюсь. Задание депозит, трейд, своп, 10 дайсов и фарминг. Есть два видео, ссылки в описании. Рассказал, как выполнять. За регистрацию дают один раз монеты за Telegram-бот тоже. Там ничего сложного нет. Описание есть для каждого задания. Достаточно нажать на кнопку «Выполнить». Там увидите. И чуть позже покажу. В Telegram-боте там, по-моему, вводите... Выбирайте язык, вводите почту от биржи, на которой зарегистрирован аккаунт. Вам бот дает цифры и надо будет ввести в ответы. Дальше. Если работает Twitter, Facebook... Размещаем посты. ВК пока что не работает. Скорее вряд ли будет работать. Создаем видео для YouTube TikTok. До 5 минут TikTok видео принимает. Не нужно снимать видео молча или включить какую-то музыку. Показывать свой QR-код. Вот эти столбцы со статистикой. Надо объяснять людям, как выполнять задание. Что за задание, как выполняется. Просто ваш труд будет бесполезен. Вы монет не получите, и время потеряете. Так, 10 дайсов. А, есть видео, уже сказал. 10 сообщений в чате. Общаемся здесь, по теме криптовалюты. Просто зайти поздороваться или попрощаться. И так на протяжении всего дня не прокатит. За проверку пользователей проверяем выполненные задания другими пользователями. Одно задание оплачивается 100 монетами. По 12 в день можно проверять. У меня статистика ну, почти 200 округлим. 200 принято, 30 отклоненных. Всякое бывает, но меня устраивает. По вот этим заданиям ни одного отклоненного. Поэтому то, что я вам рассказывал в своих видео, задания выполнялись правильно. Повторяйте. Без ошибок. Итак, приступаем за QR-код. Заходим. Здесь у нас описание. Коротко. Стартуем бота. Нажмем кнопку получить QR-код. Распечатаем его на листе формата А4 и клеим в общественных местах своего города. Метро, остановки, дома и так далее. После того, как приклеили, делаем фотографию. Загружаем свою фотку на сайте. Это, по-моему, Print Screen. сайт, Берем оттуда ссылку на свое фото. Загружаем ее сюда в ответы. То есть вводим в ответы. И нажимаем проверить, получить. Все. Таких листовок можно клеить 5 в день, загружать 5 фоток, 5 ссылок. И получать тысячи монет фаз доллас. Каждый день. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.